Как снизить стоимость льда для автодилера более чем в два раза и увеличить их количество в 2,5 раза в Яндекс.Директ? Клиент – автодилер, ориентированный на B2B. Это продажа коммерческих авто, которая осуществляет свою деятельность в Москве. Стоимость лида около 4000 рублей. Нашими задачами были снизить стоимость привлечения лида, так как при текущей реклама работала в минус. Кроме этого был согласован дополнительный KPI – увеличить объем трафика и повысить его показатели качества. При всем при этом мы имели определенные проблемы. Это Москва, автодилер, аукцион перегрет. Стоимость лида намного превышает требования клиента. Клиент хотел привлекать лиды по стоимости не превышающей 2500 рублей. Стандартным сопровождением добиться такого результата в короткие сроки было нереально. Нашим решением было, перед началом работы нужно понять, что не так и что мы можем сделать. Последовательность наших действий была следующая. Клиент запросил подготовить несколько довольно массивных отчетов по аккаунту за полгода в различных срезах, по компаниям, ключам, объявлениям и так далее. Все эти отчеты приходилось сшивать из отчетов разных систем – аккаунтов аналитики и колтач. Знание некоторых формул в Excel значительно облегчило эту задачу. Например, функция ВПР. При всем при этом времени все равно было потрачено немало. В аккаунте уже работали компании, которые были настроены предыдущим подрядчиком и немного оптимизированы нами. Изначально планировалось продолжить оптимизацию этих компаний, но после анализа составленных отчетов было принято решение полностью изменить структуру аккаунта. В новой структуре те несколько общих компаний были разбиты на 5. По моделям, с запросами по конкурентам, с запросами к официальному дилеру, с общими запросами без указания модели авто. Данная структура в дальнейшем значительно упростила анализ работы рекламных кампаний и поспособствовала грамотному распределению бюджета между наиболее конверсионными компаниями. Были отключены все неэффективные и малоэффективные ключи, это около 60% всей семантики. Тут и пригодились те самые отчеты, на которые было потрачено уйма времени. Дело в том, что ключей было слишком много, группировка была сделана общая, то есть в одной группе находились и широкие ключи и низкочастотники. В итоге во многих группах до низкочастотников бюджет не доходил, поэтому было принято решение оставить только те ключи, по которым были хорошие показатели и те, по которым статистика еще не набралась. В дальнейшем мы отслеживали статистику по ним и отключали неэффективные, и сделали более удобную группировку. Были переписаны объявления по 3 текста и первые заголовки под ключ. Также на основе анализа статистики из аналитики и calltouch были внесены корректировки ставок по времени, полу и возрасту. Были тщательно пересмотрены текущие списки минус-слов и удалены минус-слова, которых там быть не должно, и которые значительно сужали охват. В Яндекс-компании до этого работал RCA с двумя группами – ТГО и баннеры. Тут были сделаны 8 групп с разными ключами. Структура как на поиске, только тут вместо компании – группа. Бюджет Нарся был значительно меньше, чем на поиске, работала эта РК крайне плохо. Поэтому не было смысла дробить ее на 8 отдельных компаний. На это просто не было бюджета. В дальнейшем планировалось выделить в отдельные РК направления, которые отрабатывают лучше всего. Также мы сделали и новые баннеры и заменили картинки в ТГО. Клиент хотел получить ежедневный отчет по работающим компаниям. Каждый день открывать разные отчеты и через Ctrl-C, Ctrl-V сшивать их довольно время затратно. Было принято решение упростить этот процесс и при помощи суперметрики создали отчет, который автоматически подтягивает нужные данные из аналитики и аккаунтов, заданные нами ячейки. Также была создана общая таблица по всем компаниям в Google и Яндекс, в которую ежедневно автоматически подтягивались актуальные данные. Подобный отчет можно построить и в аналитике, однако в Excel этот отчет становится более гибким и довольно простым в редактировании. К тому же сюда в общую таблицу подтягивалась статистика по ассоциированным конверсиям, и при необходимости можно быстро добавить столбец и формулами вывести необходимые показатели. После всех этих приготовлений компании были запущены и оставалась лишь их оптимизация чем сильно помогали созданные автоматические отчеты. Ежедневно производились корректировки ставок, регулярно осуществлялась чистка минус-слов и площадок, постепенно отключались неэффективные ключи. Что было достигнуто? В результате проделанной работы количество лидов за месяц увеличилось в 2,5 раза, а стоимость лида снизилась на 52%. Для клиента на данном рынке это отличный результат. Вывод. Этот результат был получен благодаря комплексу мероприятий, однако значительную роль в достижении этих показателей сыграла проработанная структура аккаунта и ежедневный мониторинг компаний при помощи автоматических отчетов с последующим внесением правок и корректировок в компаниях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!